чтобы в одном докладе изложить всю логику, по которой я двигался, вот, наверное, 50 лет до сегодняшнего дня. И поэтому, если что-то упустить, то это как-то будет неполноценная информация. Я назвал я доклад «Реализация геокосмической программы Spaceway единственный вектор устойчивого развития земной цивилизации технологического типа». Науки науке известно сегодня около двух миллионов видов живых организмов. Из них ежегодно гибнет на планете более 26 тысяч. Часть из них исчезает по естественным причинам, так и происходит эволюция, а, но ну, все большая часть по антропогенным. И исчезает навсегда та же генетическая информация об этих организмах, ДНК, которую восстановить инженерными методами будет невозможно даже в будущем, так как эта молекула в сотни тысяч раз сложнее, например, Боинга. У самолета несколько миллионов деталей, а в этой гигантской органической молекуле содержится сотни миллиардов деталей, атомов, десятков химических элементов из таблицы Менделеева, структурированных в необычайно сложную и надежную конструкцию, проверенную миллионами лет эволюции, к тому же способную самопроизводству. Да что там Боинг, любая простейшая бактерия, просто бактерия намного порядков сложнее всей техники и всех технологий, созданных всем человечеством за всю свою историю. Интенсивно растет число аллергий, раковых, легочных, и средств сосудистых заболеваний, а также генетических нарушений и наследственных болезней человека, обусловленных загрязнением воды, воздуха и почвы. Происходит необратимое изменение ландшафта, почв, исчезает леса, загрязняют реки, моря, океаны, интенсивно разрушаются зоны слой планеты, защищающий все живое от губительное жесткое излучение Солнца. Причин негативных изменений, происходящих на планете множество, но что же является первоисточником этих процессов? Только поняв это, можно избежать деградации биосферы и человечества как одного из биологических видов, а также определить пути гармоничного, гармоничного развития нашей цивилизации в будущем. По современным представлениям жизнь зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад. Развиваясь, приспосабливаясь к существующим тогда условиям, живые организмы начали преобразовывать окружающий мир. Эти образования были не меньше, чем те, которые происходили с ними по мере их развития и самосовершенствования. Так, на мёртвом начале пустынной планете появились содержащие хлодные атмосфера, живая плодородная почва, коралловые острова, озоновый слой, современный ландшафт с его саваннами, лесостепями, болотами тондрой, тайгой и джунглями. Так появилась биосфера, в которой миллионы видов живых организмов, и преобразована ими планета, именно преобразована ими планета, за миллиарды лет эволюции идеально друг другу подогнана. И здесь нет ничего лишнего. На что следует обратить особое внимание? Вся биосфера планеты создана из отходов жизнедеятельности организмов. Кислород и, соответственно, зона — это отход фотосинтезирующих бактерий зеленых растений. Плодородная почва и гума все это в свое время умерло, перегнила и перешло через чей-то желудок и кишечник, в том числе через почвенные микроорганизмы зеленого червя. Но вот появился человек, который благодаря разуму стал усиливать мышцы своих мускулов, органов чувств, интеллекта, начал создавать технику, осваивать технологические процессы. Это произошло давно, сотни тысяч лет назад когда первобытные люди стали изготавливать примитивное орудие э, труда и, самое главное, освоили первую технологию с применением огня – приготовление пищи на костре. Именно тогда человек и человечество избрали технологический путь развития, и нам не дано сегодня это изменить. Современная индустриальная мощь земной цивилизации – лишь логическое развитие технократического направления, выбрано не нами, нашими предками. Homo sapiens объединял локальные социумы, а затем при появлении индустрии планетарную цивилизацию стал в настоящее время качественным Homo технократикус. В 21 веке человек технократический фактически судился до более узкого понятия человек асфальта, так как большая часть человечества стала проживать в городах. Потом и территория, равна по площади Пяти Великобритания, Сегодня закатано в асфальте, и похоронена под шпалами. Это почва мертва, на ней не растут зеленые растения, вырабатывающие кислород, который так необходим нам всем для дыхания. Почва на территориях в 10 раз больших, прилегающих дорогам, деградирована и загрязнена канцерогенами от выхлопных газов и продуктов износа шин и асфальта. Только автомобильные дороги мира, а их протяженность более 30 миллионов километров, ежегодно убивают на планете около Около полутора миллионов человек. Ну, есть статистика, там пишут вроде миллион двести, миллион триста, человек погибает, но это лукавство. На самом деле около миллиона человек еще умирают потом в больницах, которые попадают в свод погибших на в автомобильных катастрофах. Только автомобили сжигают более двух миллиардов тонн топлива ежегодно, пропуская через себя, через высокотемпературное горение более 35 миллиардов тонн на воздуха, выжигая при этом из него более 7 миллиардов тонн кислорода. Столько кислорода производит, например, Сосновый лес площадью в 2 миллиона 400 тысяч квадратных километров за целый год. А это территории 12 таких стран, как Беларусь, а только автомобили выжигают столько кислорода. Заводы, фабрики, электростанции, станки, автомобили и не и иное инженерное оборудование в техносфере, созданное человеком технократическим, является аналогами живых организмов в биосфере. И они также обмениваются с окружающей средой энергией, информацией и веществом. Поэтому так же, как и живые организмы, неизбежно, это неизбежно, должны преобразовывать окружающую их природу. Только с точки зрения биологии сейчас происходит техногенное загрязнение окружающей среды. С технической точки зрения, станок, завод, фабрика, электростанции, автомобиль ничего не загрязняют. На входе у них сырье и материалы, на выходе готова продукция и услуга, например, энергетическая, информационная и транспортная. И преобразованное исходное сырье за вычетом готовой продукции или услуги, которые, естественно, попадают туда же, откуда было взято, в окружающую среду. Избежать этого невозможно принципиально. Создать замкнутые, абсолютно зеленые промышленные технологии, о чем мечтают экологи, чтобы таким образом решить все экологические проблемы на планете, также принципиально невозможно. Это невозможно. Это примерно то же самое, как искать способ запретить корове наряду с необходимыми нам продуктами, мясом, молоком, вырабатывать также отходы, мочу, навоз, метан и CO2. Даже биосфера в целом не является замкнутой системой. Она открытая системой, поэтому преобразила ранее мертвую Землю. Замкнутая является лишь система Земля-биосфера. Но даже и эта система не совсем замкнута, так как поглощает энергию Солнца и космическое излучение. Космическую пыль и метеоритное вещество излучает космическое пространство, тепло теплонетр, планета постепенно остывает, за несколько лет она остынет, техногенный свет и радиоизлучение. Даже вся техносфера, а не отдельный станок, завод или фабрика, в условиях отдельно взятой планеты, не может быть замкнутой системой. Техносфера неизбежно будет преобразовать планету и ее биосферу. Но в какую сторону? Кислород содержащий атмосфера не нужна техносфере. Поэтому, например, уже сегодня промышленность и транспорт США потребляют больше кислорода, чем вырабатывать зеленые растения на территории этой страны. А американцы живут долго. Они фактически воруют кислород, Баба атомной гроссийской тагой джунглями Амазонки. В техносфере также не нужна и живая плодородная почва, поэтому на планете все меньше и меньше плодородной земли, а все больше и больше отвалов, шлака, золы и терриконов. А ведь живая почва по своей сути является иммунной системой всей земной биосферы. Именно здесь начинается пищевая цепочка для большинства живых организмов, и здесь же заканчивают свою жизнь все вирусные заболевания, в том числе самые смертоносные. Именно микроорганизм, у каждого из видов, в которой своя узкая специализация, ну, человек за всю историю придумал тысячи специальностей. Есть и средства, и сантехники, и токари, и водитель, и летчики, и поэты, и художник. И можно продолжать очень долго эти специальности, да. Так вот, природа создала тоже узкие, узкую специализацию для микроорганизмов. У них, ты, они... Тысячи специальностей, тысячи видов, которые в почве создают питание для растений. Это основа жизни, это почвенный микроорганизм. И они создают универсальное питание для растений, гумус, всевозможные растворимые соли, гуминовый кислот, дожди и грунтовые воды вымыли бы все питание с почвы. Другие виды микроорганизмов распечатывают эти своеобразные консервы. Органические соединения, в которых содержится весь набор необходимый для жизни химических элементов, в виде тысяч специфических очень сложных органических соединений, они их переводят в растворимую форму и таким образом кормят растения. В гомосе содержится практически вся таблица Менделева, необходимая для строительства ДНК, а в химических удобрениях, которым пытаются заменить гомос повсеместно, всего несколько химических элементов – азот, фосфор, калий. И поэтому то, что в магазинах мы и покупаем и едим, это есть-то нельзя, на самом деле. А вот то, что вы сегодня попробуете, это вылечено на настоящем умысе. вот то надо есть, вы увидите разницу. Человек сотни лет убивает почвенную микрофлору и микрофауну, то есть иммунную систему биосферы, пахотой и минеральным удобрениями, гербицидами и пестицидами, асфальтами и терриконами. И очень скоро биосфера планета упадобится больным СПИДом с ослабленной иммунной системой, которая может умереть от любой ранее безобидной болячки. Кислотный дожди, смог, повышенный уровень радиации, разрушение зоны слоя планеты, все это следствие существования индустрии. Можно ли заметить процесс преобразования земной природы и биосферы, но остановить это нельзя. Техносфера занимает ту же экологическую нишу, что и биосфера в целом. Станки, машины, механизмы, технические устройства, размещение толщины земли, воды и воздуха и активно обменятся с ними веществом, энергией, информацией. Экологические проблемы в последнее время обострились лишь потому, что техносфера по своей энерговооруженности, то есть по возможности образовывать окружающую среду, приблизилась к биосфере в целом. С биологической точки зрения человеческого, как вид живых существ, есть ребенок, у которого родила биосфера, и масса этого ребенка сейчас где-то около 500 миллионов тонн, это столько люди все весят, из них примерно 350 миллионов тонн – это вода, аж 2 не представляет собой никакой опасности для планетарной экологии с общей массой живого вещества в биосфере около 2,5 триллион тонн. Из них около 1,8 триллиона тонн – это вода. Так как это составляет по массе всего процента, Поэтому мы не представляем, как общность людей угроз для биосферы. То есть своим обменом веществ и гоместазом цивилизации, как общность людей, как открытая биологическая система, менее значима для биосферы планеты, чем какая-либо плесень, имеющая большую суммарную массу. Глобальную проблему создает, на самом деле, гомеостаз совсем другого ребенка, того, который породил гомотехнократикус. Называет, называется этот ребенок индустрия. Недавно обнаружен еще один виновник глобального потепления — биткоин. Если темпы роста этой платежной системы сохранятся, и суть данной неоптимальной информационной технологии не изменится, то его майнинг в ближайшей перспективе будет потреблять до 100% общемирового производства электроэнергии. Таким образом, не только материальные, связанные с переработкой вещества, но и информационные технологии, в том числе и мобильная связь не только своим радиозлучением, но и необходимостью запуска множества спутников на орбиту, наносят все более ощутимый вред окружающей среде. Хотя сама информация и не материальна, но она хранится и обрабатывается на материальных носителях что собственность создает экологические проблемы. Кадеальный выход в сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить техносфере экологическую нишу вне биосферы. Я так долго говорил, что вот сделать такой вывод, он очень важный вывод. Только разделить в пространстве. Времени мы не можем разделить биосферу и техносферу, в пространстве можем. И такой экологической ниши на Земле нет. Но она есть в ближнем космосе, на расстоянии всего 300-500 км поверхности планеты, для большинства технологических процессов идеальные условия. невесомость, вакуум, неограниченные сырьевые, энергетические и пространственные ресурсы. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости индустриализации космоса. Для этого человечеству осталось не так нужно много времени, так как по целому ряду прогнозов, о чем я сказал, из-за технографической гнета на биосферу, ее необратимая деградация, а с ней деградации человеческого рода начнется через два поколения. Вот точка невозврата. Для э, технологической цивилизации зерного типа. И уже никогда никакие меры не помогут повернуть из 5 Честно не имеет опыта инструментальное освоение космоса, да какой должна быть космическая индустрия? Каковы ее функции, каковы объемы, виды вырабатываем продукции, где в основном будет потребляться эта продукция, в космосе или на Земле. Вопросов может быть задано множество, и на них нельзя дать однозначные и правильные ответы. Любой ответ может быть верным и неверным одновременно. Все будет зависеть от тех конкретных путей развития, какие изберет земная цивилизация в будущем при широкомасштабном освоении космоса. Действительно, объективные причины, отмеченные ранее, должны в будущем приместить сферу материального производства почти целиком в космос. В то же время человечество, как биологический вид, как и любой другой вид живых организмов на нашей планете является продуктом, именно продуктом 4 миллиардов лет эволюции в земных, а не в космических условиях. Мы идеально подогнаны земной силе тяжести, магнитному электрическому полю Земли, земной родниковой воде, насыщенной необходимыми нам микроэлементами, земным продуктом питания, выращенным на земном гумысе и еще многому другому земному, о чем даже не подозреваем, но без чего не сможем существовать не только сегодня, но и в обозримом будущем. Поэтому основной потребитель продукции будущей космической индустрии и человечество будет находиться на Земле. Это второй важный вывод. Потребитель космической продукции будет жить на Земле. Индустриализация космоса означает создание на орбите условий для производства различных материалов, энергии, машин, получения новой информации, осуществления технологических процессов, научных экспериментов. Поэтому неизбежен значительный грузопоток между потребителем материальной продукции, человечеством, живущим на Земле, и производством этой продукции, размещенным на космической орбите, как можно ближе к потребителю, чтобы лучше делать космическую логистику. Поскольку человек, в первую очередь, материален, то потреблением продуктов, как поддерживающая его жизнедеятельность, это пища, вода, воздух, так и индустриальных продуктов, это телефон, компьютер, холодильник, телевизор, автомобиль и так далее, связаны с его эргономикой. Размерами, средний рост человека – 1,65 м, и массой тела – в среднем это 62 килограмма. Поэтому самое узкое место грядущее для космоса, когда земная цивилизация может стать поистине космической, это геокосмический транспорт. Даже в самых смелых прогнозах известные геокосмические транспортные системы, ракеты космический лифт, электромагнитная пушка и другие способны перевозить год всего несколько тысяч тонн грузов по маршруту Земля-орбита Земля, что в десятки тысяч раз меньше требуемых. Менее одного грамма в год на жителя планеты. Именно геокосмический грузопоток будет определять темпы развития космической индустрии на благо нашей цивилизации живущие в своем доме на планете Земля. Это как пуповина, которая, э, только индустриальная, которая свяжет растущего ребенка с матерью. Ребенок индустрия космическая, а мать это человечество. И течение вот этой пуповины будет опять обмен веществ, энергии скорость роста ребенка. Ну, известно, что у мыши поповина тонкая, у человека потолще, у слона еще потолще, потому а что слон большой. Поэтому годовое душевое употребление промышленной продукции в будущем должно быть соизмеримо с массой человека и привязано к массе человека. Тогда для 10 миллиардов человек, это через 20-30 лет, хотя бы по 10 килограмм продукции, это не так уж много, да? на каждого земного человека это составит год порядка 100 миллионов тонн космической промышленной продукции что не так уж много, а если сравнить с более масштабным производством аналогичной продукции земной индустрии сегодня. Если в ближайшее время не будут найдены решения этой проблемы, нашу земную демократическую цивилизацию ждет судьба плесени в чашке Петри. Все, все ограниченные ресурсы отравят ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, она рано или поздно погибнет. Геокосмические привозки сегодня и в обозримом будущем с помощью ракет будут очень дороги в самых смелых прогнозах не менее миллионов долларов за тонну, Миллиона долларов за тонну. Поэтому для реализации программы индустриализации космоса, 100 миллионов тонн промышленной продукции, если опираться на существующий перспективный космический транспорт, потребуется ежегодный бюджет минимум в 100 триллионов долларов. Просто безумные затраты для человечества, значительно превышающие сегодняшний мировой ВВП. А об экологическом вреде ракет все это знают, но стоит сказать отдельно, так как именно ракетный вектор инсулизации космоса, освоения Луны и Марса рассматривается сегодня специалистами как наиболее приоритетный. Хотя ракеты наряду с озонными дырами создают иносферные дыры с потоком высокоэнергетических частиц поверхности планеты, вызывают турбулетность в слоях атмосферы, провоцируют может и атмосферный циклон. Вот рассмотрим кроме всех вот экологических этих проблем, которые создает ракета, только один частный вопрос – уничтожение зоны этим космическим транспортом. Американский ракетно «Шаттл» за один старт может уничтожить от 10 до 40 миллионов тонн зоны, так как качество топлива он использует озон гасящие элементы – азот, хлор и другие компоненты. Кроме того, плазма его объективной струи имеет температуру порядка 4000 градусов, что почти в три раза выше температуры плавления стали, и скорость из течения около 4 км в секунду, в 5 раз выше скорости пули снайперской винтовки. Таким образом, практически вся энергия отгорения топлива в реактивном двигателе любой ракеты вбраться в атмосферу, и только ее небольшая часть расходится на полезную работу. Нападем груза на орбиту, и на его разгон до первой космической скорости. Комплексную экономический ущерб, носимый планетарной экосистеме ракетными пусками, сложно определить, но ну, частную оценку ущерба, тут очень интересная цифра получается. только от разрушения озонового слоя планеты можно выполнить, если оценивать стоимость восстановления зоны не природными, якобы бесплатными и безвозвестными, мол, природа сама восстановит, а техногенными способами, пусть человек сам восстанавливает озон. Известно, что озон получает пропускание воздуха через озонатор. Основным фактором, определяющим затраты на производство озона, является расход электроэнергии. Лучшие промышленные зоны расходуют порядка 10 тысяч кВт-часов энергии на получение одной тонны зоны. При среднемировой стоимости электроэнергии порядка 10 центов за кВт-час, только стоимость электроэнергии расходом на получение одной тонны зоны составляет примерно 1000 долларов. Таким образом, чтобы восстановить озону, уничтоженную при каждом пуске тяжелой ракеты, слушайте в цифры, в колисе более 10 миллионов тонн. Только электрической энергии необходимо затратить на 10 миллиардов долларов. Поэтому минимальный экологический налог, который надо вводить и добиваться, это через Организацию Водных Наций. На освоение экоземно-космического пространства с помощью ракетоносителей, и неважно, кто их запускает, русские, американцы или китайцы, должен быть не менее 100 миллионов долларов на каждую тонну груза выводим в космос. Эколог... Налог надо вводить экологически. Никакой перспективное утешение стоимости пуска ракет, как там заявляет Илон Маск, не сможет снизить себестоимость доставки тонны груза на орбиту ниже отметки 100 миллионов долларов за тонну. Того вреда в будущем еще более чувствительного чувствительного, которое наносят ракеты нашему общему дому без сферы планеты. Он общий дом, а не американский или русский. Немаловажно будет и место размещения будущей неземной индустрии. Она должна быть максимально близкой к потребителю то есть поверхностью планеты, где будут проживать миллиарды человек. Так как индустрия будет включать в себя огромное количество основных элементов, заводов, технических платформ, электростанций, жилых модулей, то орбиты и их движения должны пересекаться. В противном случае может произойти, учитывая высокие космические скорости, цепная реакция разрушения всей системы, принцип домино, что вызовет гибель тысяч людей, обслуживающих космическую индустрию. Избежать такой катастрофы, вероятность которой не равна нулю даже при самой совершенной системе управления, можно только одним способом – размещением космической промышленности в экваториальной плоскости планеты по типу колец Сатурна. Это позволит даже легко переходить с одной индустриальной орбиты на другую, так как они всегда параллельны друг другу, и обменятся между ними сырьем, материалом, материалами, энергией, произведенной в космосе продукции. Это очень тоже важный вывод. Таким образом, принцип освоения ближнего космоса экватора существенно отличается от современного освоения космического пространства. Георбиты, искусственный спутников Земли и орбитальные станции произвольны и пересекаются друг с другом. Мы все находимся на планете, в гравитационной потенциальной яме, яме, с которой можно выбраться, либо поднявшись в бесконечность, либо вылетев из нее с первой космической скоростью, равной 7919 метров в секунду, причем не в вверх. И придя на круговую орбиту. Поэтому геокосмический транспорт был и всегда будет, исходя из законов физики, очень энергозатратным, и именно поэтому он должен иметь КПД максимально близкий 100% возбежание глобальных экологических проблем. Например, ракетноситель расходует в 20 раз больше топлива, чем требуется по законам физики, так как практически всю энергию топлива он подводит не грузу, а вбрасывает атмосферу планеты с высокой скоростью. А с учетом предполетных – это получение компонент топлива, охлаждение до температуры и так далее, и полетный затрат и потери энергии, аэродинамическое сопротивление, потеря нижних ступеней и обтекателей, на заготовлении которых расходуется большое количество энергии. Общий энергетический КПД ракетносчителя в разы хуже, чем у паровоза Стивенсона, около одного процента. При возвращении груза на Землю космический аппарат тормозит атмосфера, потом вся его потенциальная кинетическая энергия выбраться в окружающую среду в виде плазменного следа, обгорания теплозащитной оболочки, акустических волн, усиливая экологический вред, нанесенный на начальном этапе геокосмической логистики при заставке грузов в космос. Мы не знаем, каким образом будет развиваться техника в грядущем, так как не знаем предстоящих открытий. Единственное, что можно утверждать с полной верностью, какой бы эта техника ни была, она будет подчиняться фундаментальным законам природы. Такие законы, многократно проверенная практика, останутся справедливыми во все времена. В области механики к их числу относятся четыре закона сохранения. Энергии, мы этот закон хорошо знаем, импульса, момента импульса и движения центра масс-системы. Кроме кинетической и энергии, космическому грузу необходимо также подвести импульс и момент количества движения для вращения по объятию вокруг планеты. Поскольку околоземная космическая индустрия должна создаваться с планеты, я это объяснил. То по законам сохранения лишней энергии равно процентов минус КПД геокосмического транспорта, и обратный импульс, как и отдача от выстрела из ружья, ну, при выстреле из ружья, это плечо отдачи, и момент количества движения, как и момент, передающийся на корпус вертолета, отвращающий винта, потом надо второй винт ставить. Все это должно передаваться планете. Ракет, например, передается этой планете напрямую, а через посредник, атмосферу, выбрасывая именно в нее продукты горения в самой уязвимой ее части, в озоновом слое и в ионосфере. Это вызывает турбулентность, атмосферные ионосферные вихри, ну и, как я говорил, там она, озоновая дыра размером с францем появляется. Главные статки ракеты не только высокие температуры, скорости скорости истечения реактивной струи, но и сверхвысокая мощность двигателя. Порядка миллиона киловатт на каждую тонну груза. Только вдумайтесь, миллион киловатт на тонну груза. Представьте себе, например, сколько бы стол обычный легковой автомобиль, с двигателем может не сто киловатт, а миллион киловатт, а ракета вот такая. Как мощность реактивных двигателей, так и ускорение разгона 30-50 метров в секунду в квадрате и более. Можно было бы снизить в 20-30 раз при, до приемлемых для обычного пассажиров 1-1,5 метра в секунду в квадрате, если бы удалось увеличить время их эффективной работы с 4-6 минут до 120-150 минут, но это не удастся сделать, опять же по законам физики, так как уменьшилась бы реактивная тяга при снижении интенсивности горения топлива, которая во время всего полета должна превышать вес ракеты. Поэтому все ракетное топливо сгорело бы, а космический корабль остался бы, даже не шелохнувшись, стоят на стартовом столе. Итак, вот для чего все это говорю чтобы писать основные условия, необходимые для индустриализации космоса. Первое условие, требование. Размещение космической индустрии на круговых орбитах плоскости экватора. Второе. Транспортная система должна быть выполнена не как стационарное сооружение, а как геокосмический летательный аппарат. Третье. Летательный аппарат должен быть максимально экологически чистым, самонесущим, при субборном хаусе, на который, как и сделал сам себя спас, потянул за косичку, работающим только на внутренних силах системы без какого-либо механического и энергетического взаимодействия с атмосферой планеты. Четвертое. Теоретический коэффициент полезного действия системы должен быть близок к 100%. Пятое. Обеспечение грузопотоков миллионы, а в перспективе в миллиарды тонн грузов в год. Шестое. Возможность рекуперации избыточной энергии потенциальной кинетической космической продукции, период доставки с космоса на Землю. Седьмое. Использование для выхода в космос на более экологически чистой энергии, электрической. Восьмое. В процессе геокосмических перевозок импульс, момент количества движения и энергия должны передаваться системам непосредственно на твердую земную кору, без включения в механическую цепочку атмосферы планеты. Девятое. Мощность двигателя в системе при счете на одну тонну грузов должна быть относительно невысокой, не более 100 киловатт, как и у, и у обычного легкового электромобиля. Десятое. Ускорение разгона для подширенных грузов должно быть комфортным не превышать полтора метра в квадрате во время всего путешествия на орбиту, и, которое должно быть не менее двух часов, чтобы выйти на первую космическую скорость 7,9 км в секунду. Всем этим десяти основным требованиям отвечает только одно инженерное решение, оно одно единственное, по законам физики, это общепланетарное транспортное средство. АТС, являющийся самонесущим геокосмическим летательным аппаратом, охватывающим планету плоскостью экватора. Особенностью функционирования АТС является то, что выход в космос путем лечения диаметра его кольца и доселения на расчетной высоте с пассажирами грузом окружной скорости корпуса, равной первой космической. При этом положение центра масс АТС не изменяется в процессе вылета в космос. Он все время совпадает с центром масс планет. Поэтому штатное движение, подъем на высоту и получение первой космической скорости, могут осуществляться только за счет внутренней системы, без какого-либо взаимодействия с окружающей средой. То есть это вот современный, современный Барон Мюнхраузен, которого зовут Анатолий Юницкий. Оптимально движущей внутренней силой для АТС является избыточная центробежная сила от ленточного маховика, разогнанного вокруг планеты в вакуумном канале с помощью линейного двигателя и магнитной подушки до скоростей, превышающих первую космическую, до 10-12 км в секунду, в зависимости от соотношения линейных масс корпуса и маховика. Это не очень высокая скорость, она в 1000 раз ниже, например, скорости, приближающейся к 300 000 км в секунду, полученные на этих же принципах в современных ускорителях зажженных частиц. Mm -hmm. Для передачи импульса и момента импульса на корпус СТС при выходе на орбиту с целью получения орбитальной скорости, равной первой космической, необходим второй ленточный маховик, та же охватывающая планету Тогда при торможении первого маховика и его избыточную кинетическую энергию, поскольку ленточный двигатель будет работать в режиме генератора, можно будет не сбрасывать в атмосферу, а рекуперировать на разгон противоположным направлением направлении второго маховика. При получении двойного импульса, при разгоне одного и торможении другого маховика, будет достигнута максимальная эффективность и максимальный общий КПД ТС при достижении окружной скорости, рано первой космической, на на орбите. В одном из докладов это прозвучит, что можем создать систему с КПД 97,5% на этих принципах, а у ракеты 1%. Таким образом, самые классические чистые космические аппарат, использующий для выхода в космос только свои внутренние силы, имея с позиции физики один единственный вариант исполнения с тремя основными условиями, тут три основных условия. Первое. Наличие трех взаимосвязанных кольцевых структур, охватывающих планету в экватора, с центром масс, с центром масс Земли, корпуса и двух ленточных маховиков. Второе. Кольцевые структуры имеют возможность уединяться при увеличении диаметра в процессе выхода на орбиту на 1,57% на каждый 100 километров подъема. Есть такая задачка школьная. Если надеть кольцо на, на, на земной шар, ну, диаметром длиной 40 тысяч километров, то насколько сколько надо удлинить, чтобы мышка пролезла? А почему сантиметр? Ну, это же геометрия. Нет, это сколько? Высоты мышки умножить на 2 2π, пи, 2 2π, пи, 2 пи, ну, так. поэтому если мышка сантиметр, ну, 5-6 сантиметров мышка пролезет, да. Поэтому на 100 километров, чтобы увеличить диаметр, надо 1,57% удлинения. не так уж много, это легко достигается. И третье условие, кольцевые структуры имеют по своей длине линейные приводы, способные разгонять и тормозить их друг от друга до скоростей, превышающих первую космическую примерно полтора раза. Там не надо безумной скорости, это 12, порядка 12 км в секунду для маховиков. И сейчас мы увидим все это на экране в виде ролика, который уже визуализирует то, что я сказал ну, вот до, до этой минуты, как работает ТТС. Таким образом, то, что вы видели, АТС это космический транспортный комплекс многоразового использования для безракетного насвоения ближнего космоса. АТС позволит за один рейс выводить на орбиту порядка 10 миллионов тонн грузов, 250 кг на 1 метр длинный корпус АТС, и до 10 миллионов пассажиров до 250 человек на 1 км длины корпуса, которые будут задействованы в создании и функционировании земной космической индустрии. За один год АТС может выходить в космос до ста раз. То, что способно сделать АТС за один год в современной мировой ракетно-космической отрасли, потребуется порядка миллиона лет. При этом затраты на ставку каждой тонны груза на орбиту, менее 1000 долларов за тонну, будут снижены в сравнении с ракетой в тысячи раз. И Экологически чистый АТС, работающий исключительно на леты энергии, позволит реально осуществить э, индустриализацию ближнего космоса. Для этого необходимо будет закрыть на планете все вредные земной биосферы промышленное производство, создав вновь на околоземной орбите на новых эгоистически чистых космоса принципах. Данный шаг откроет доступ к принципиально новым промышленным технологиям за счет использования уникальных космических возможностей, недоступных на Земле. Потрясающая возможность открываются также в та области нанотехнологий, информационных и энергетических коммуникаций. Вынос промышленности за пределы планеты радикально улучшит наше общество дообитания, наш общий дом, биосферу планеты Земля, особенно в индустриальных регионах без каких-либо ограничений роста производства. При индустриализации околземного космического пространства в первую очередь должна быть, должно быть создана космическая индустриальное жерелье орбита, транспортно-инфраструктурный и индустриальный жилой комплекс, охватывающий планету в плоскости экватора и имеющий на соответствующую длину. На для высоты 400 километров 42 567 километров. Начало строительства орбиты с первого запуска АТС. Индустрию созданную в космосе на благо земной цивилизации, несмотря на автоматизацию и роботизацию, должны также обслужить и люди, хотя и в ограниченном количестве по сравнению с земными технологиями. В земной индустрии, включая транспорт, энергетику, связь и информационные технологии, трудится сегодня порядка 1 миллиарда сотрудников. Возможно, в будущем эта потребность снизится в тысячу раз, до миллиона сотрудников. Не меньше будет туристов и отдыхающих, так как в космосе можно создать рекреационные комплексы с условиями, лучшими, чем на Земле. Поэтому на орбите необходимо будет создавать жилые поселения нового типа, эко-космодома, в которых будут жить, работать, отдыхать, проходить курсы терапии и лечения миллионы человек. В таком доме на несколько тысяч жителей, в небольшом социуме типа деревни, Созданная на национальных принципах, будет воссоздана лучшая часть земной биосферы со всеми необходимыми природными условиями. Атмосферой, разнообразием ландшафтов, живых организмов, почв, биогиоцинозов, водных экосистем и другое. Будут созданы также самые комфортные физические условия. Гравитация, освещенность в естественном спектре, оптимальная температура, давление и влажность воздуха. Поперечный размер этих сооружений до 500 метров, чтобы не вылечить чрезмерную их парусность, которая тормозила бы весь индустриальный комплекс из-за наличия на этой высоте газовой среды, хотя и очень разряженной. Например, на высоте 40 километров об атмосфере можно говорить только условно, поскольку плотность у него очень низкая, почти в триллион раз ниже, чем при атмосферном давлении. Для комфортного проживания людей в космосе необходимы условия эквивалентные, даже превосходящие по качеству, земные, по качеству земные. Гравитация на орбите будет создана центробежными силами. На более комфортная будет понижена гравитация, подобная той, что на Луне и Марсе с ускорением свободного падения порядка двух метров в секунду в квадрате, то есть в пять раз ниже, чем на Земле. Тогда взрослый человек весил бы примерно 15 килограмм и мог бы летать, как птица, если снабдить его крыльями или мог бы на крышу запрыгнуть с Земли. В Космическом доме как сутки, так и год теряют свой смысл, так как он будет совершать один оборот вокруг планеты примерно за полтора часа. 16 раз за дневные сутки, проходя восходы и закаты. Поэтому в орбитальном доме должно быть искусственное освещение, а сутки в год могут иметь оптимальную продолжительность, отвечающую соответственно от 24 часов и 365 суток. Например, для большинства современных городских жителей 24-часовые сутки являются навязанными и насильственными, доказательством чего служит регулярное использование будильника. Комфортная освещенность необходима в доме как людям, так и растениям и животным. При этом свет должен быть качественным по спектру, продолжительным, так как большинство растений набирают силу цвету только тогда, когда световой день составляет не менее 14 часов, интенсивным, так как слабое освещение для растений губительно. Идеальный вариант для светолюбивых видов – это освещенность 100 тысяч люкс, как у Солнечного света. В любом случае источником освещения в космическом доме должно выступать Солнце, либо с помощью специальных зеркал и линз, либо путем преподавания Солнечного света в электрическую энергию. В космическом доме следует полностью смоделировать биосферу планеты. Належит представить во всем разнообразии флору, фауну, субтопиков на более благоприятных для жизни климатических зон Земли. В первую очередь микрофлору микрофану то есть почвенную геоциноз с тысячами видов микроорганизмов. И В космодоме здоровая, живая и плодородная почва это тоже основа комфортных и безопасных условий, как и на Земле. И в почве находится источник иммунной системы человека, микрофлора и микрофана нашего кишечника. Вот где наша иммунная система, которая в основном считается почвенной. Там живут триллионы микроорганизмов тысяч видов, они денно и нощно трудятся, кормят, поют и даже лечат нас. Неспроста многие специалисты называют содержимое нашего кишечника нашим вторым мозгом. Это на самом деле так. Биосфера Космического Дома должна постоянно вырабатывать кислород, необходимый для дыхания проживающих там людей и животных, производить здоровую пищу, утилизировать гумус, в гумус все отходы жизнедеятельности живых организмов, в том числе и человека. В космосе, как и на кладземной орбите, имеются метеоритные и радиационные опасности, защиты, защиту от которых существующие орбитальные станции в полной мере не обеспечивают. У космических аппаратов в летающей орбите толщина стенки несущие полтора мм, как у чайника. Например, капля воды при скорости 20 км в секунду в состоянии пробить танковую броню. Капля воды. А космическая радиация за несколько дней способна убить человека, так как ее уровень значительно выше, чем на аварийной Чернобыльской АЭС. На более эффективную защиту от этих двух главных космических опасностей являются не сферпрочные тонкостенные экраны, а толстые многослойные преграды, в качестве которых могут спать многометровый слой почвы, находящийся внутри космического дома, а также вода, грунтовая, водоемочная. Конструктивная часть космического жилого кластера будет представлять свою пустотелую сферу или цилиндр, или тор, или их комбинации, вращающиеся вокруг своей оси, чтобы создать гравитацию. Для начальной раскрутки достаточно массивных космических поселений, массой порядка миллиона тонн каждая, их можно выполнить спаренными, размещенными на оси, либо рядом с другом, либо размещенными друг в друге, по принципу матрешки. Тогда можно получить любую окружную скорость и, соответственно, гравитацию с помощью электродвигателя, потому что они будут на одном валу и можем крутить один дом в одну сторону, другой в другую. Электродвигателем, а не элективным двигателем, как делают сейчас. Самой материально-емкой частью дома станет противометеоритная и противорадиационная защита, а также слой почвы. И суммарная толщина может достигать десятка метров. В доме будут созданы экосистемы водоемов с пресной морской водой. Будет дуть легкий ветерок, вот как у нас сейчас тут. температура будет получше, чем сейчас. Будут облака, и передиски будут идти теплый дождь. Наклонная часть почвы, ближе к оси вращения, будет выполнена с горными пейзажами, ручьями, водопадами и соответствующими экосистемами. Воздух в космическом доме будет наполнен запахами цветов и полезными фитонцидами благоприятное действие которых на организм человека не идет ни в какое сравнение, ни с какими лекарствами. Шума не будет, только пение птиц и шорох листвы деревьев. Антирочная масса материалов, необходимых для сужения на орбите космического дома на 5000 человек, ну, как небольшой поселок, составит около 500 тысяч тонн, в том числе несущая оболочка – 2000 тонн, противориационная противометеоритная защита – 100 тысяч тонн, Плодородная живая почва, эко-чернозем, 200 тысяч тонн, вода, пресная морская, 100 тысяч тонн, воздух, 10 тысяч тонн, строительные материалы и конструкции, в том числе для жилищ внутри космического дома, 50 тысяч тонн, прочее 38 тысяч тонн. Доставка с помощью ТС всех материалов на орбиту для одного космодома обойдется примерно 500 миллионов долларов, ну, 1000 долларов за тонн, хотя там дешевле будет. Материал для него, включая воду и почву, также будет стоить приблизительно 500 миллионов долларов. старительно монтажная работы будет стоить около 1 миллиарда долларов. Таким образом, космическое поселение на орбите, в котором смогут жить и работать несколько тысяч обычных людей, обойдется примерно в 2 миллиарда долларов. Это, например, 75 раз дешевле, 75 раз дешевле. Международной космической станции, стоимость которой уже превысила 150 миллиардов долларов. Хотя в ней могут одновременно жить и работать не более 10 специально подготовленных астронавтов, а не обычных людей. Если такой один единственный космический дом стоит сегодня с помощью ракет, один дом, то только на доставку материалов Земли на орбиту потребуется 500 лет и 5 триллионов долларов. АТС же за один рейс сможет доставить материалы оборудования для одновременно строительства 10 подобных домов. За один рейс. Практически все инженерные решения, применяемые в предлагаемом проекте Spaceway, широко известные, опробеженные на празднике и резоны в настоящее время в промышленности, бюджет проекта составит порядка 2,5 триллионов долларов. Это не так уж много. Если учесть, что годовой военный бюджет США составляет сегодня почти 700 миллиардов долларов. А они этот бюджет тратят на убийство людей. Так, это же военный бюджет. Три бюджета США и все затраты на вот ту программу, о которой я рассказывал. При этом технологической базой для сооружения стартовой эстакады будут являться системы Skyway. То, что вы видели в Экотехнопарке, многие из вас катались там, да. Что позволит получить прибыль от проекта уже на начальных этапах его реализации за счет перевозки пассажиров грузов по поверхности планеты. У есть все возможности для реализации этого самого амбициозного проекта за всю историю цивилизации. Например, на служение ТС и эстакады вдоль экватора потребуется около 100 миллионов тонн металла. Например, столько же стали выплавляются на планете сегодня менее чем за три недели. Это весь металл, что нужно там. И потребуется около 10 миллионов кубометров бетона. Я такое смешное сравнение нашел что столько же бетона ушло в одну единственную плотину Саяна-Шушенской ГЭС. Представляете, такое грандиозное сооружение и на столько же бетона, как на одну плотину, одну ГЭС. И что бетона не хватит? Хватит конечно. Мощность исключение ТЭС мировую энергосеть порядка 100 миллионов киловатт или 2,5 с киловатта на погонный мет длины. Это мощность утюга на погонный мет Надо мощность утюга или фена или 10 киловатт на тонну груза. Это даже меньше, чем у автомобиля, может составляет менее 2% установленных нет на мощности электростанции мира и ровно мощности одной единственного ракетоносителя. Тяжелый ракетоноситель имеет такую мощность, 100 миллионов киловатт. Способна поднять космос за один рез не 10 миллионов тонн грузов, а менее 100 тонн. И еще такое сравнение. Например, майнинг биткоина сегодня потребляет больше электроэнергии, чем потребуется или функционирует ТЭС в будущем. Где-то 6% тратится электроэнергии, а здесь на 2%. Минейный город с миллионами рабочих мест, построенный на планете вдоль стагада ТЭС, в том числе и через океаны, с транспортно-инфраструктурным комплексом Скавы, городским до 150 км в час, высокоскоростным до 500 км в час и гиперскоростным до 1250 км в час позволит начать коммерциализацию программы Sportsway еще до вынесения земной индустрии в космос. Струдные дороги уже сегодня способны зарабатывать деньги, вокруг них люди могут строить жилье и развивать бизнес. Новый экологически чистый транспорт сделает еще более привлекательной жизнь в зоне транспортной доступности. Струдные транспортно-инфраструктурные комплексы могут дать импульс и к развитию ранее несвонных земель. Благодаря стаканам SkyWay самые отдаленные уголки планеты пройдут линии современных Информационные коммуникации, электричество, вода и плодородная почва, а затем и космическая продукция. Ее также придется разводить в разные самые удаленные точки планеты. Потом на планете должна быть развлеченная сеть дорог. Причем экологически чистых и безопасных. Вокруг них появится жизнь, из исповедовательность планеты и постепенно исчезнут пустыни. Жилье в горахе на шельфе моря Море будет престижнее, чем, например, в Нью-Йорке или Париже. Человек и природа станут, наконец, пребывать в гармонии друг с другом. Параллельно будут осуществляться научно-исследовательские и опытно-косутовые работы по АТС, которые потребуют около 5% от общей суммы инвестиций в проект. Есть надежда, что такая глобальная геокосмическая программа общими целями, задачами объединит вокруг себя все страны мира. Сегодня нет таких объединяющих программ. При учете их финансирования этого сверхамбиозного проекта призванного спасти человечество. В силу своих технических особенностей проект напрямую затронет территории десятков стран, в основном расположенных вдоль экватора, а по политико-экономическим весь мир. ЛТС, и индустриальное жерелье вокруг Земли станут незаменимой платформой для перспективного освоения дальнего космоса космическим аппаратным многоразового использования, а также охранным контуром планеты для защиты от космических угроз в том числе метеоритных, иначе нас постигнет судьба динозавров. Бабахнет метеорит, километров 10, и не будет цивилизации, его можно перехватить. Срок реализации проекта составит порядка 20 лет с учетом социально-политических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно мотарных работ. Мир, составляющий суть нашей технологической цивилизации, создан инженерами. Юрий Михайлович сегодня говорил хорошо об этом. Однако управляется этот мир зачастую другими, вообще-то только другими, теми, для кого во главе угла стоит личное обогащение. Теми, кто наивно полагает, что в ситуации, когда планеты будут стоять на грани гибели, их могут спасти их деньги, их яхты 100-метровые, их боинги с противоракетной обороны, их островки не спасут. Они уверены, что вместе со своими семьями смогут укрыться на личных островах, подземных бункерах, на подводных лодках, но не ошибаюсь. Планета – одна большая комната, не имеющая там даже перегородка, там прятаться негде, это одна комната. Когда-то первобытные люди вместе со своими вождями жгли костры в своих пещерах и умирали от рака легких в 20 лет. Они смогли выжить лишь по простой причине – Благодаря тому, что догадались переместить свои примитивные технологии, обычный огонь, за пределы своего дома, своего жилища, пещеры. Так и теперь и мы, земная цивилизация, у наших предков, первобытных людей, должны сделать то же самое. Должны вынести техносферу за пределы своего общего дома, биосферы. Все инженерные решения для этого шага, обеспечивающие переход человечества на новый этап цивилизационного развития, уже созданы. Не вызывает сомнений, что в ходе реализации проекта общепланетарного транспортного средства необходимо будет справиться с большим количеством проблем и трудностей как в техническом, так и в социальном плане. В социальном плане больше проблем. Однако они ничтожны по сравнению с теми проблемами, которые предстоит решить нашей земной цивилизации, если она хочет выжить и устойчиво развиваться в обозримом будущем. Идеи, которые изменяли мир, в прошлом, всегда казались современниками фантастическими и нереальными. Но усилиями инженеров они обретали практического воплощения. Неужели сегодня, продолжая строить миллионы километров таймин дорог и считая ракету единственным ключом к космосу, мы готовы мириться с тем, что нам предстоит переселиться на Марс, по цене билета в одну сторону в миллиард долларов и там умереть? Не хочется в это верить. Если это не так и мы хотим жить, то для этого нам необходимо обрести мужество измениться, измениться каждому из нас. Мы не получили землю в наследство от наших предков, мы взяли ее в долг у наших потомков. Мы обязаны этот долг отработать, иначе будущего у всех нас не будет. Земная технологическая цивилизация очень скоро, по историческим меркам, очень скоро, исчезнет с планеты, как неудавшийся эксперимент Вселенной. У меня все. Из выступления нам стало понятно, что только Spaceway... Только космическая программа — это настоящий глобальный проект, который можно реализовать.